ступень для того чтобы убрать э, долг необходимо настроиться на то чтобы его отдать что мешает это карма страх какой-то страх остаться без денег страх остаться голодным страх это кармический страх он преодолевается только действием и лишь реш... <coughs> и лишь <coughs> и лишь решительным поступком безопасно ли находиться в кировоградской области александрия до конца войны Да. Как лечить?